Я календарь переверну И снова третье сентября На фото я твое взгляну И снова третье сентября Ну почему? почему, ну почему Простаться Расстаться все же нам пришлось Ведь было все у нас всерьез Второго сентября все не то все не так, ты мой друг. Я твой враг, как же так Все у нас с тобой? Был апрель, и в любви мы клялись снова. Но пролетел желтый лист по вольфарам Москвы. 3 -е 3 -е сентября Ну почему, ну почему, Расстаться все же нам пришлось, Ведь было все у нас серьез.